Итак, давайте еще раз об огне. Огонь будет таким, какова ваша земля, а земля будет таким, каков должен быть огонь. Любое противоречие между ними чревато последствиями. Либо земля вас противится, да, либо огонь вас сожжет за неимением лучшим. Вот, поэтому все пробиваем потихонечку, все пробиваем постепенно. Каждая стихия своя мощь. Вообще надо сказать, что стихия Земли, да, мы с вами уже на прошлом занятии об этом говорили, что стихия Земли она как бы является предметом пререканий для всех остальных стихий, то есть предметом их добычи, предметом их поглощения. И разные мифы нам рассказывают по-разному, как боги завоевывали Землю. И даже те абсурдные с нашей моральной точки зрения, когда там, например, бог, который является сыном богини, матери, является одновременно ее мужем, да, то есть с точки зрения нашей человеческой морали является абсурдом, если мы это все не переведем на силу стихии. Детьми богини Земли являются стихии воздуха и воды. Соответственно, воздух мужская стихия он становится ее мужем. Вот так было, например, в египетской мифологии, да, так было в шумеровско-акадской мифологии, когда сын богини, матери Земли, становился ее мужем. Это говорит о том, что не огонь на этот период становился управителем на Земле, а именно воздух, что во многом предопределяло развитие цивилизации. Правильно? Когда прошлое управляет настоящим, а значит, соответственно, управляет и будущим, а не на настоящий момент управляет будущим. Правда, разница есть? Подумайте, люди. да? По-другому бы, наверное, складывались наше будущее, если бы оно складывалось так, как мы хотим сегодня. Когда мы работаем со стихиями, конечно, работаем со сферой ощущений, но только лишь потому, что человеку не дано другого инструмента воспринимать как сферу ощущений. Но также человеку же дан еще разум и логика, мы же можем думать, мы же можем находить соответствие в различных явлениях этого мира, в различных аспектах, в мифах, в истории, в ситуациях сегодняшнего дня. Везде можно найти различное проявление стихий. А нам это обязательно нужно будет на следующем курсе, когда мы с вами будем изучать стихийные пространства. Так что научитесь уже сейчас видеть их силу. Итак, Земля, которая у вас проявилась, у каждого по-своему. В любом случае мы должны понимать, что это не конечная форма ее проявление, а просто она такая сейчас, какую мы вообще в принципе способны ее воспринять. Ну Вот характерно, и наша экспансия в этот мир, и глубина погружения в собственный разум, то есть умение видеть суть, зависит от того, насколько мы можем взять эту землю. А это, соответственно, зависит и от огня, который мы способны проявить собой. Поэтому наша с вами будет задача не только познать Огонь как силу поглощения, как силу управления, потому что сейчас Огонь старается опять взять разды правления в свои руки, у него в общем, во, многом, во многом получается, но и смотреть, как на это реагирует Земля. Чем больше мы работаем с огнем, тем в большей степени у нас что-то изменяется в погруженность Земли, а значит, соответственно, идет больше памяти больше возможностей, больше экспансии, больше расширения, чего-то становится больше. Об Огне еще надо сказать дополнительно более подробно, чтобы вы понимали этот момент. Функция Огня, его физическая природа, проявленная в этом мире, отражает его суть, а именно поглощение без разбора. У Огня нет понимания хорошо и плохо. У огня нет понимания нужно и не нужно, у него есть одно понимание, можно поглотить или нельзя поглотить, пища это или не пища. Когда поток огненный приходит в этот мир, выраженный, например, в какой-то идейности, которую мы здесь в нашей культуре, в нашей религиозной плоскости называем потоком света, чтобы никаких иллюзий, поток света это именно это. Когда он приходит некий сил, силовой поток, прежде всего он старается поглотить в себя все, до чего может добраться, в том числе и другие культы, в том числе и других богов. Поглотить, разобрать на атомы все, что поглотил, встроить в себя, вобрать как переработанную пищу, а все что нет возможности поглотить, выкинуть в землю. Вот так работают первоосновы добра и зла, все, что поглощается, Является добром, то есть это те алгоритмы достижения, результаты, которые можно использовать в новом культе. А все, что нельзя использовать в новом культе, уходит в первооснову зла. Соответственно, на него, на него ставится клейму, плохо или хорошо. Это понятно? Любая религия, которая приходила взамен утраченный, взамен отжившей, и это не только христианство, да христианство таких поглощений еще было с десяток, если не больше, по крайней мере, с десяток известных, они все действовали по одному и тому же алгоритму. Это так называемый канал Феба, о котором мы отчасти с вами уже на каких-то занятиях упоминали, канал света. Он действует по принципу, не потому что он хороший или плохой, потому что такова его природа. Надо взять все самое ценное от предыдущих культов, Вобрать в себя, встроить непротиворечиво, а все, что не нужно, все, что не поглощаемо, все, что не способно встроиться в новую систему, надо выкидывать. Выкидывать совершенно куда-нибудь туда, во тьму, зло, положить туда, запечатать, припечатать семью печатями, только чтобы не доставалось. Поэтому очень многие старые культы, которые не захотели или не получилось их поглотить, они все ушли в структуру земли, то есть на уровень Реи и ниже на уровень Геи. Все, которые встроились, те, те стали неотъемлемой частью нового культа. Так, например, когда римляне зашли на территорию Кельтики, на территорию Галлии, они зашли туда со своими богами. И первым делом, что они сделали, это всех местных богов перематерили на, на римский манер. Да, и Бог Таранец у них стал Марсом, да, Бог Тефтат стал например, Аполлоном. И они так и писали, Тефтат-Марс, Тефтат-Аполлон. А потом Тефтат уберем, Аполлона оставим. Очень, очень, удобный, очень удобный механизм. Точно так же бы дело действовала и христианская религия, когда она выбрала часть определенных местных божеств, сделала из них пульты святых. Да, например, тот же известнейший Илья Пророк который когда-то был культом Перуна, то есть имя осталось, а культ рассыпался, потому что культ вобрал в себя непосредственно все первичное христианство. И так происходило постоянно. Но были культы, которые не захотели войти. Культы в большей степени связаны с матерью, с хтоническими культами. Вот так, например, наш Велес родной, он не зажелал. Ну не заживал. природа у него такая, он одной ногой в этом мире, другой ногой в этом мире, поэтому, конечно же, его поглотить и не смогли. Соответственно, сделали из него некую чертяку под названием Вия, да? хотя Вий, Ящер и Велес, это совершенно разные боги, абсолютно разные культы, но их схлопнули в один, сделали из них некого, некого прообраза черта, которого потом очень хорошо развили в культуре христианства. Так происходило всегда. Это принцип света, принцип огня, он так работает, он не может работать по-другому. У него есть одна функция, поглотить, разобрать на атомы, изменить первичную природу, встроить в себя жар, тепло, силу, позволить себе существовать, всё, что не нужно, в залу, пепел, прах, убрать вниз. Соответственно, в вас огонь включит то же самое состояние, вы должны это понимать, желание поглотить. В случае экспансии это вобрать в себя все без разбора, ввязываемся в драку, принцип потом видно будет. Да, то есть включаемся, включаемся в процессы, все до чего можем поглотить, то есть все, что можем поесть, все, что можем встроить в себя, в свою эгрегориальную систему, в свое пятно света, не противоречиво, либо же углубиться вниз настолько плотно, настолько по конкретному выделенному каналу становится доступна способность анализа, то есть все компилировать между собой. Это тоже функция света. Все компилировать, все смешивать, находить общее, единое, да, удобоваримое, приемлемое для всех. Вот так работает принцип любви. Мы выбираем простейшее качество в элементе, в явлении этого мира, которое любим, да, и за этим простейшим качеством полюбим все остальное. То есть ну, женщина, которая любит своего мужчину, она любит в нем все: и грязные носки, и маму, и неумение его готовить, и то, что он храпит во сне. То есть пока она его любит, она любит все вот это. Как только она начала разлюблять какие-то элементы его жизни, это значит, что она разлюбила его совсем. Согласны со мной женщина? Да, вот женщина согласна, правильно, потому что это, это эффект а, комплекса. Да? И здесь, здесь приблизительно тот же самый принцип. Берем простейшее качество и по этому простейшему качеству встраиваем в сферу своих интересов все. Все люди, если те люди, значит хорошие. Если женщины, значит нежные. Если мужчины, значит сильные. То есть расставляем каким-то образом акценты. Вот так действует вот этот фанатичный канал, о котором я вам говорила. И это качество у вас появится тоже. То есть в зависимости от того, что вам захочется проявить себя вовне или углубиться, найти общее во всех явлениях, которые вы, с которыми вы сталкиваетесь, вот так и будет проявлять ваш огонь. Пусть он проявляет себя по-разному, попробуйте и так, и так, потому что, как я вам уже сказала, чтобы дойти уровня геи, надо соединить и то, и другое, надо соединить эти оба качества, и экспансию, и поглощение, и внедрение, и расширение, вот тогда все получается. И значит, надо это все прожить, надо это все пережить, надо свой огонь развить таким образом, чтобы он был способен и на то, и на другое по переключению. Вот это гиперзадача. гиперзадача. Если вы добьетесь этого эффекта, то эффект, который вы видите на будхиальном теле, когда мы соединим землю и огонь, уже соединим в равновесии, заключая договор между своим огнем и своей землей, будет несоизмеримо лучшего качества, чем вы имеете сейчас несоизмеримо, вот, поэтому постигаем огонь, живем в нем. На что обращаем внимание? Конечно же на изменившиеся ощущения, вы будете быстрее. Эфирка, в которой проявляет себя огонь, она отвечает за драйв, то есть за быстроту реакции, быстрота реакции. Быстрее реагировать, быстрее соображать, быстрее понимать, быстрее принимать решения. Пусть неправильно, зато быстро. Это вот эффект есть такой, потому что правильно здесь нужна компонента воздуха. Но у нас нет ни одного тела, где огонь соединился бы с воздухом. Вода с воздухом соединяется, огонь соединяется. А вот так вот, чтобы воздух и огонь вместе, вот нет у нас такого тела, потому что мужское всегда соединяется с женским. Когда мужское соединяется с мужским, я извиняюсь, это аномалия. И женское с женским тоже, это аномалия. Но эта аномалия становится доступна, когда сознание человека превращается в андрогинное, потому что там уже разница между мужским и женским нет. В любом случае, мы будем добиваться именно этого эффекта. Вы будете быстрее. Соответственно, будет некое влияние на зрение. Расширится определенным образом кругозор или углубится кругозор, вы начнете по-другому видеть. Либо видеть возможности вширь, либо суть будете видеть изучаемого явления более глубоко с большим, скажем так, подтекстом, будете видеть и второе дно, и третье дно, и четвертое дно. То есть, да? И человек перед вами станет как на ладони, всегда можно определить, лжет человек или не лжет, всегда можно определить, что он на самом деле из себя представляет, и есть ли у него суть, или он тфустышка надутая. Это всегда можно увидеть. Такое качество незаменимо, особенно если вы работаете с людьми, особенно если вы работаете с представителями эгрегориальных систем. К слову сказать, именно через огонь постигается, какой канал стоит за человеком, то есть какой эгрегор за ним стоит, именно через стихию огня. Умение удерживать огонь в своем сознании и отправлять его как можно глубже в землю, гарантия того, что вы будете впоследствии иметь свой собственный выделенный канал с каким-то с какой-то силой, которая проявляет себя здесь на огненном канале, потому что обычно люди долго огненный канал не держат, сознания не хватает, для этого должна быть очень плотная земля, то есть очень ярко проявленная земля. А это значит высокая бытийная масса, хорошая память, в том числе и родовая, в том числе и реинкарнационная. Для, этих, для того, чтобы развить вот эти качества и еще больше углубить свое проникновение в землю, я опять же отправляю вас на четвертый курс. Основной четвертый курс работа с линзой кармы ноль и работа со всеми каналами. Именно поэтому стихийный факультет когда-то в школе начинался только после четвертого курса. Тогда мы могли себе гарантировать о том, что у нас погружение в землю происходило просто идеально. Ну вот сейчас после второго, поэтому, если четверка у вас не освоена, имейте в виду, что будут значительно лучшие эффекты по стихиям, если вы искажение себе к кармическому телу исправите. Не удивляйтесь, если будут в большей степени... Да, на Земле, скорее всего, у вас со снами было неважно. Да, было такое неважно со снами. Вот на огне будет наоборот. Потому что любые пророческие каналы, в том числе и каналы получения информации через видение, через пророческие сны, подчеркиваю, не выход в астрал, а именно пророческие сны, они обязательно должны содержать компоненту огня. А вот в старину были такие оракулы. Да, и оракул это был не человек, это было место, знаменитейший дельфийский оракул, оракул Аполлона, бога света, находился в дельфах, и там были пихи, которые сидели постоянно на этом канале и что-то там вещали. Причем вещали они так, что в общем-то, без, без полбанки разобраться было невозможно. Да, говорили, что и она там лавр жует, и специальными испарениями они там дышат. Ну, испарение лавр, все было, отрицать не будем, было всё. Но самое главное, что ее сознание вот устанавливалось на этот канал, и она по нему начала говорить тексты. Вот В вашем случае да, тоже надо быть готовым к тому, что подстрочника не будет, То есть русским по-белому вам не сообщат. Это будут тоже какие-то странные аллегории, которые вам нужно будет научиться расшифровывать. К слову сказать, вот эти вот оракулы раньше, да, они не напрасно были не человеком, а местом, потому что вот такой вот канал, канал света, канал пророчества, на котором сидели пифии, это был специальный договор с и она сама выдавала это самое место. Да, его обычно очень хорошо охраняли, да, тут пифоны, титоны, э, э, все, про кого рассказывают те же самые легенды, занимались тем, что охраняли дельфийские оракулы и вообще охраняли место пребывания Пифи. А впоследствии столкнулись с тем, что эти оракулы разрушались, то есть достаточно было перекрыть землю, закрыть ее. <связь> И оракул свет уже не мог себя проявлять в том же виде. И было принято решение тогда при смене эпох, при смене определенных религиозных парадигм, что лучше, если оракулами будут не места, а люди. Во-первых, они мобильные, во-вторых, взял человечка с одну на другую землю перенес, а он при этом не потерял своих функций. Как был оракулом, то есть проводником канала, так и остался. Прелесть, ну чем не прелесть, очень даже прелесть. Поэтому от таких вот стабильных оракулов мы мы, да, в системе уже давным-давно отказались, но человек содержит в себе это качество. И будь у вас проявлена земля, и в вас входит огненный канал, то появляются вот такие вот эффекты, пророчества, это причем даже не взгляд в будущее, это просто считывание информации и изложение ее в том виде, ну, в каком получилось, типа а-ля Нострадамус, да? потомки потом расшифровывают, мучаются, да? а и так далее. То есть они выдают информацию не что будет, а что они видят, а видят они свое. И вот вы тоже что-то во снах, а может быть даже на Еву тоже будут какие-то видения. если будут не удивляйтесь, это вот так вот проявляет себя огонь.